Либо банкротству. Как заработать? Есть всего два способа основных. Первый способ это заработать, вкладывая свои деньги. То есть вы покупаете какое-либо имущество на свои финансы и после этого продаете. Здесь важный момент. Перед тем, как купить что-либо, даже если вам объект очень сильно понравился, протестируйте спрос. То есть нужно понимать, что после покупки вы сможете это перепродать. Даже если объект кажется очень классным, вы его 100% продадите, обязательно не пренебрегайте тестированием. Второй момент, это работать для инвестора. То есть, когда вы находите клиента, предлагаете услуги по покупке объекта для него на его деньги. Дальнейшая работа по сути такая же, вы находите объект, вы показываете клиенту. Я бы порекомендовал на самом деле и протестировать спрос, что у клиента, если он хочет впоследствии продать объект, этот объект не зависнет. И покупаете объект, по результату вы получаете комиссионные. Конечно же, я уже не говорю, что перед началом работы с инвестором обязательно нужно заключить договор. Это основные моменты, на которые нужно уделить внимание. И еще. Еще один важный момент, который я хотел сказать, что когда вы покупаете какой-либо объект, будь то для себя или для инвестора, проще, может быть, конечно же с опытом, работать с большими объектами. Потому что чем больше объект, который вы купите, тем больше прибыль или ваша, или клиента. И если вы работаете с клиентом, тем больше комиссионная. Если вы покупаете маленький объект, прибыль будет большая, но в целом объект небольшой, это будут небольшие деньги и еще меньше комиссионные. Поэтому нацеливайтесь на хорошие результаты, у вас все получится. Что для этого нужно? Переходите к следующему видео. Вот и все. А пока ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.